всем привет парни сегодня будем начинать охотиться на бобрика капканами не на болотах а на реке ну на самой реке нет возможности как бы очень неудобная охота потому что берега высокий высоковатые обрывистые вот поэтому будем охотиться на стариках на рукавах так называемых вот какая речушка, поэтому нет возможности ставить капканы на таких берегах. Норы, берег высокий, норы в берегах тоже не долезешь, поэтому решил охотиться на стариках. С этим все проще, заблокировать входы выходы, ну и внутри, если а может внутри не буду ставить. Еще посмотрю. Так, что у нас тут такое? Ну вот, как я говорил, берега высокие. Так, а вот эту штуку я не видел. Что здесь? Обрушилось. Бобр сюдой тегается. Ладно, сейчас. Ух ты. Так. Похоже, что бобрик вылазит вот к этому дереву. Так, сейчас посмотрим так Я палку тут оставлю топорик и пойдем рядом с последом след и уходит он туда так ладно мы последуйте не будем обойдем немного непонятненько, свежий, не свежий но ходит вон там наверное будет самое то поставить капкан под деревом лежащим ладно, если вдруг ходит, то ходит сюда оттуда от реки блин, ну что-то подсказывает, что блин, здесь не свежий там свежий, хотя след есть, Так, в любом случае вот это место, это получается у нас конец вот этой подковы, там заход с водой, а здесь я думал тупик, ну вот нашел и выход поэтому кольцо у бобра есть я там дальше хотел поставить капкан на выходе из там водичка есть на выходе из водички но походу здесь тоже надо ставить только вот здесь или у берега ага, ага, ага. Наверное, все-таки здесь и вон там под деревом все-таки, да, надо возвращаться. Можно бы было, конечно, и со стороны реки здесь поставить проходной капкан, ну, где-нибудь там пониже. Ну, кто его знает. Тут тропа, рыбаки походу ходят. Даже не знаю, что делать. Там под деревом, под деревьями в кустах. <coughs> Не шибко свежий. А тут-то видно, что, блин, грязью замазюкана. Ладно, сейчас подумаю и включусь уже, когда приму решение и где-нибудь буду ставить капкан. Или здесь, или там в кустах. Так, парни, решил я все-таки спуститься сюда вниз. Посмотреть, как тут что обстоят дела получше где тут он кудой проходит блять конечно обрыв тут конкретный О, сюда даже и стать по можно ладно сейчас попробуем нас, ну это явно рабочая тропа, а вот и заход в воду, о, отлично, так что парни я, о и поперечка лежит, стоит, так что я здесь и буду ставить капкан. Сейчас померяем глубина тут какая. Офигенно. Офигенно. Так. 25-50 сантов. Все, отлично. Значит, в землю вот столько где-то. Вот такие. И надо шинкануть. Все, отлично. Отлично, отлично. А там.. О, там нора. Супер. Отличное место. Отличное место. Все, готовимся. Так. Ничего я нарубать не буду. Но там есть уже обглоданный хворост. Обглоданный хворост. Вот. И вот я и буду использовать. Осталось как-то туда спуститься так сейчас мне надо для вас ребятки поставить камеру не знаю откуда взять другой ракурс сейчас что-то придумаю взводим мои любимые капканчики Daar is contact. Так, вот здесь вот уже глубоко. То есть получается отсюда или ага, вот тут, походу, заход или отсюда. Отсюда или отсюда вот. заходит сюда и сразу подныривает под этот хворост. Пошла вниз. Здесь как раз таки и будем ставить капкан. лишние палочки Вы убираем так да, ну вроде очистили О, хорошее бревно отлично так да, еще одно бы найти О, офигенный колышек Вводим нашего родимого. Обязательно поправляем предохранители. Они немножко зажимаются, надо. Так. Вот так вот. ну вот капкан снаряжен чтобы не мешала насторожка эта вся не, если вдруг будет торчать из воды чтобы не привлекало внимания и бобра не боялся поэтому ставлю я их Вверх ногами. Все, капкану уже не прикасаться, ни при каких обстоятельствах. Так. Посмотрим. Можно и поглубже. Это у нас на дне. Вот так вот надо. Вот так вот надо. Так, с одной стороны. Чуть-чуть. Водой, от Вод воды сюда он ему над воду по воде не хер плыть, он привык нырять. Вот пусть и ныряет, вот пусть и ныряет. Закреплен он жестко. Отлично. Сейчас немножко глубину посмотрим. О, буквально сразу на всю глубину отлично так. сюда положим палочки которые я руками трогал Сюда понатыкаем палочки. Тоже палочек. Ну вот, монтаж, установка. Получается, бобр из реки. Из реки сюда заходит. Это будет под водой для него сюрприз. Если он придет оттуда, а там старичок. Заход в старик. Если придет оттуда, тоже его сюрприз ему. Вот. И сейчас я этот старик там с той стороны тоже заблокирую и наверное внутри ничего нет смысла ставить я их они все равно курсируют туда-сюда я их все буду потиху душить вот. поставлю поставлю на этот старик на вход на выход или выход без разницы два капкана я их просто заблокирую я еще дроном полетаю ставлю кадры вам чтобы вы представляю этот э, рукав вот внутри не знаю наверное нет смысла ставить у меня еще четыре старика впереди вот там пятый небольшой надо все еще обследовать ну, я уже так пробежался глазом окинул раньше Фу, самое главное, чуть не забыл. <смех> Надо ж капкан привязать ради приличия. Так. Ну что? Идем дальше. Да, конечно шматья, матья, камера, гемор, конечно. Ну все. Ловись, дружище, бодор большой не маленький погнали дальше ну и ветрюганище идем проверять капканчики о привет Ну что тут у нас? О, дружище бобер, дружище бобер. Ну что, будем доставать нашего Другана. Ну, судя по морде, такой хороший, хороший. купер так как да его поднять килограмм под 30 еще если Опа. Бля... Емки, дружище. ге-гей Ну ч, парни? Вот такой вот дружище Бобер. Попал в капканчик. Меня с полем. Всем привет, оценивайте видео. Подписывайтесь на канал. До новых встреч в уходе. А я сейчас нарежу заново капкан. И. Будем дальше ждать. Еще надо пройти остальные капканы проверить. Ну а там, а там уж как карта ляжет. Ну тяжелый такой, блин. Килограмм, Ну, блин, минимум 20-25. Тем более, что там, блин, в яме ходить практически по воздуху.